О чем поется в песне Джастин Бибер Пичес? В припеве, если понимать все дословно, фраза Мои персики из Джорджии звучит немного непонятно. Хотя, если говорить честно, это штат Америки и действительно славится своими персиками. Но в сленде так называют еще и корешей. Ну или подруг тоже. Тем более, все мы знаем, для чего используется смайлик персика. Ну и так, конечно же, у него из Калифорнии. Самые последующие куплеты в целом вполне обычный текст песни про любовь. И так все же!